Потап, настоящее имя которого, Алексей Потапенко родился 8 мая 1981 года в столице Украины. Музыкант популярен и в Украине, и в России. Он никак не комментирует свою национальность или принадлежность определенной стране. Мама Алексея – спортсменка, чемпионка мира по подводному плаванию, отец – военнослужащий. Родители приучили сына к дисциплине и сумели сформировать в нем твердый характер. Еще в детстве Потап проявил интерес ко многим сферам жизни. С юных лет занимался плаванием и водным полу и заработал звание мастера спорта. Писал песни и стихи, в 13 лет он даже попробовал записать первые композиции, только родители считали это увлечение сына несерьезным. По окончании школы Алексей стал студентом Киевского университета физического воспитания, где успевал совмещать учебу и игру в университетской команде КВН, после вуза Потапенко светила карьера тренера или учителя физкультуры. Но отец настаивал на продолжении образования, и сын послушался. На этот раз парень поступил в Киевский экономический университет и стал магистром экономических наук. Однако Алексей Потапенко не выбрал для дальнейшей жизни ни ту, ни другую профессию, решив связать судьбу с музыкой. В студенческие годы Потапенко свободное время посвящал написанию песен, участвовал в музыкальных проектах. Первое время эта деятельность не приносила Потапу доходов, но все же он решил посвятить себя шоу-бизнесу. Вскоре немалое упорство, настоящая любовь к музыке и стремление к известности дали результаты. Переломным в творческой биографии Потапа стал 2006 год. Это год рождения проекта «Потап и Настя». Алексей, будучи довольно известным исполнителем, решил записать новую песню с девушкой и начал искать вокалистку, которая смогла бы спеть припев его новой композиции. Знакомый порекомендовал Потапу созвониться с Настей Каменских. Тогда никто не думал, что разовый дуэт превратится в очень успешный музыкальный проект. Прошел год, и на фестивале новые песни о главном исполнителе стали лауреатами. Дуэт исполнил хит «Непара», который мгновенно стал лидером чартов. Исполняя эту песню, а также шлягер Софии Ротару Хуторянко, ребята победили в конкурсе 5 звезд. В 2008 году вышел их дебютный альбом «Непара», а в 2009 году увидел свет второй альбом под названием «Не люби мне мозги», включающий треки на районе «Новый год», «Чипсы», «Чиксы» и «Лавандас». В том же 2009 году настоящий взрыв популярности вызвал свежий хит чумаче весна». Песня играла в буквальном смысле отовсюду. Коллектив двигался к новым вершинам и завоевывал награду за наградой. Спустя пару лет совместной работы и выпуска свежих хитов «Потап» и «Каменских» собрали все музыкальные награды на постсоветском пространстве. В 2013 поклонники дуэта Потапа и Каменских увидели третий альбом любимых исполнителей все пучком». Одноименная песня получила премию «Золотой граммофон», 2014 долго держалась наверху музыкальных чартов вместе с новым хитом уди Вуди. У артиста и продюсера профессиональная карьера сложилась удачнее личной жизни Потапа. Алексей был женат. Бывшая супруга Ирина Горовая по профессии финансист и работает коммерческим директором продюсерского центра «Мозги Интетеймент». Для Ирины это второй брак. От первого замужества у нее осталась дочь Наталья, которую они воспитывали вместе. В 2008 году Ира Горовая родила сына. В семье Потапа есть обычай называть мальчиков именами Андрей или Алексей. Супруги решили назвать сына Андреем. В 2014 году Алексей и Ирина подали на развод. Потап признался прессе, что это не сиюминутное решение. Супруги несколько лет не живут вместе. У певца и его жены уже давно личная жизнь вне семьи. Заявление о разводе породило множество слухов по поводу новой возлюбленной музыканта. И первой кандидатурой на роль девушки, с которой музыкант так долго и тайно встречался, стала его неизменная коллега. Часто соведущей Потапа на светских мероприятиях выступала Настя Каменских, потому музыканты постоянно появлялись вместе. Артисты гармонично смотрелись, миниатюрная Настя и высокий Потап. 23 мая 2019 года официально Потап и Настя подтвердили свои отношения. Признавшись, что именно на этот день у них назначена дата свадьбы, в столь волнительный день Настя призналась в своих чувствах, а Потап презентовал новый клип на песню «Константа», в котором впервые искренне рассказал о любви к Анастасии.